С вами Ксю! Я сегодня буду делать бомбочку для ванны. Присоединяйтесь! Мне понадобится пищевая сода, масло, я использую кокосовое масло, миска, миска. морская соль для ванны, лимонная кислота, краситель, ароматизатор или эфирное масло, ложка... Еще нам нужны формочки, например, как от киндера сюрпризов. Еще подойдут формочки для льда или даже формочки для песка. Желательно иметь блендер или просто оттолочь. Начинаем! 10 столовых ложек пищевой соды. Берись, не убегай. У меня сода убегает. Теперь насыпаем 5 столовых ложек лимонной кислоты 5. 2 столовые ложки морской соли 2 Закрываем кубкой Ставим в блендер Открываем и складываем все в Сухая. куличик! Перемешиваем. Вместо морской соли можно использовать сухое молоко, сухие сливки или натуральная кофе. Добавляем масло пол столовой ложки. Размешиваем. Добавляем 5 капелек просителя и 10 капелек ароматизатора. Размешиваем. Размешиваем. Если у вас не лепится, как у меня, добавляем немного, прыгаем немного воды. Шай. Похоже на мокрый песок, который лепится. Пахнет арбузиком. Вкладываем в формочки и укладываем плотно-плотно. Дальше. Они когда попадают в воду, они так классно шипят. Кирочка так любит играть и я тоже очень люблю их можно добавлять всякие красители всякие запахи запахи покупали мы очень дорого а вот самое сделать гораздо дешевле можно даже в качестве подарка использовать не знаю почему они называются -то. бомбочки Бомбочки, это когда взрываются, а они шипят, когда попадают в воду. Теперь нужно плотно-плотно завернуть пакетом вот эти вот формочки, которые мы сделали. Пахнет арбунтиком! А еще кокосиком! И большое яйцо. Надеваем большое яйцо. Теперь надо как-то закрыть. Теперь оставляем их на несколько часов. Мне не хватило терпения долго ждать. Тра, Ура! Работает! Ура! Шипит и красит воду! Желтый цвет! Бомбочки получились! Просто супер! Я маме подарю кофейную бомбочку! Она будет так рада! Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пока-пока!